Не пропустите финал масштабного вокального конкурса года в Большом театре Беларуси. Вы первыми услышите тех, кого завтра назовут новыми Каруза и Калас. 19 декабря гала-концерт финалистов и победителей рождественского конкурса вокалистов.